И всем привет, ребят, с вами я, Ванек, и это, как всегда, видео без моего лица. Мы с вами продолжаем проходить флагу Инк. Флаг. Инк. Точно, без моего лица же видео. Забыл, извиняюсь, ребят. Подпишись кто-нибудь на канал, а? Не будьте бяха, реально, не будьте букой. Не будь букой! Подпишись на канал сразу, жмякни лайк, там, напиши комментарий какой-нибудь, желательно... Да до, дольше трех слов, и все. Короче, ай как да. Загрузить игру... FAQS эм, 12. Сохранить. Эм, вот. Вот. Процент вычищенных 0%, мертвых 1%. 7 миллиардов. Ну, нужно это Летальность. Анемия гемофиле внутреннее кровотечение надо качать Гем, геморрагический шок можно будет прокачать потом ну вот в чем дело Россия а блин, Эх, Россия. Мадагаскар первая смерть от болезни подтверждённая кстати 110 умерла и в итоге в мире умер. США закрывают свои аэропорты Кстати, Ну, без солнца, блин, 5, а тут пути-передачи, вот, сочки кажется, 19, надо будет посмотреть, симптомы сыпь мутировал, так, так, болячка, симптомы сыпь, ага, сыпь, Сбираем, Так, щас, менее так, это 19 очков, так, 19, мне еще 9 очков тянуть, 25, 19 очков. да и вот симптомы менее вот устойчивость лекарством первое поэтому лекарство эм, устойчивый сто процентов. Все зараженные страны, а уби умертвленных ни одной страны нету. Готово. Лекарство от этой болельщики Пакс, которым, блин Ну и все, короче, эта игра, ребят Эта игра реально закончена Потому что, ну, я все, Короче, тут Нужно было первым делом вот эти вот Качать, блин, ну, менее А потом уже Ну, короче, вот чё Ладно, ребят, короче, еще одну Игру попробуем, только Только Только Ненормальную Фальшивые новости, но мы на две прошли Невероятно солки Так Всем наплевать Популярные в богатых странах реалити-шоу отвлекают людей от проблем. Теперь их не волнует спишь заболеваний бедных стран. Так. Бактерия 27. Сложный. Нет, назад. Назад. Назад. Назад. Всемирное потепление, блядь. А, всем начихать на всемирное потепление, это на наши на всех. Всемирное потепление, пакс будет 12. Правда. 2022... 23. Короче, будет вот так вот. Правда, 2022-23. Сценарий. Всемирное потопление. Вы, бактерии, для победы вам нужно развиваться, Распространить по всему миру и уничтожить всех людей. О, прикиньте, в Гренландии блин, заразились Потепление глобальным. Гренландии, в итоге. Вирус, распро... правда, 22-23, разразились на Гр Гренландию Еще оранжевые посетки, чтобы получить чики Да. Еще Вот теперь дай Симптомы, умения Я по симптомам не буду ходить, По умениям лучше буду сходить Узовь бактерия За 6 за, за 11. По воде тут можно качать, по воде, ну и по воздуху, потому что, ну смотрите сами, с Гренландии только по воде можно, ну и по воздуху, а по воздуху я хочу до Исландии дойти, чтобы в Исландии все заболели, ну и потом по воздуху передать это на, всю ми на весь мир. Гренландия, Гринландия. правда 23 распространяется заболели в Гренландии уже 700 ух. тысяча не это если с миром, то это мали, маленькая такая мелкопоисекая часть такая ты 2000 ну а если сравнивать это к примеру в мире столько бы жило сейчас людей то ух. да сейчас быстрееется о в Норвегию в Норвегию Норвегии уже один человек и в Россию уже приплыли Ещё один в Россию попер. Еще один в Норвегию Медицин тормозит заражение Ну ладно Симптом бессонницы мутировал Так, болячка Так, симптомы бессонницу откатить Потому что ну, нам не нужно Да и тем более дали бы эти два очка днк мне, я бы им нашёл Применение Хотя нет, это не на 2, это на один, надо было бы Жевательно Исландия. Да. Исландия. видишь, Максюш. Это Исландия. Это Гренландия. Это Норвегия. Да, это Норвегия. Это Швеция. Это Россия. Огромно просто. Это Финляндия. Финланд. Бой. Финланд. Бой. Финланд. Пес. 18 воды. Нужно 18 ДНК. Балтика, Украина это, это Бавамера Украины, это Польша. На прибалтику распространилась болячка это, на, Укра... на Германию, кстати, Украину пролетели, Польшу тоже пролетели украину тоже пролетели россии все больше и больше русских людей заражать от болезни. ну правда пока что европейская часть до нас не дошло и ну, слава богу вода и еще за 20 эм, менее это и нужно будет это качать еще да США Соединенные Штаты Зараз Туберкулеза, Франция, а это Канада, это Казахстан, Китай, тут всякие стран, тут Казахстан, это была Финляндия, это Швеция, это Норвегия, ну Норвегия у нас уже на сотрудничестве это, это Япония, это.. Ближний Восток, не заразился еще Ирак, не заразился Саудовская Аравия, заразилась немножко. Центральная Европа. Тут уже все заражены в Гренландии, все заражены. Все, все, все, все заражены. Ребят, надо пути передачи качать, что нужно вот, нужно одно очко ДНК и все, да, одно очко, я именно так сказал, одно очко ДНК. О, вот нормально. Хватит два. Биоарезоль. Пора качать. Придумал для себя один челлендж, я кстати, ребят, в Корее тоже заразился. Симптом анемия, мутиру. Так, стоп. Мы не будем с вами делать. Эм... Так как я делал, мы будем с вами про вот так вот. улучшать эти симптомы, которые мутируют. Потому что ну, новая легкая болезнь распространяется. Врачи в Украине пожимают плечами. Где значит. На... А, в Украине обнаружена новая болезнь. Ну, в Украине, значит, начали работать над лекарствами. после наводнения, Бразилия, Боливия, Перу, Колумбия, Восточная Африка, Египет, Ю... Не, на... в Южной Африке заразилось уже 9 человек. О! Индонезия, кстати. То так, потом дальше устойчивость лекарства, так, потом дальше перестрайка, перестройка, перестройка... гена. Дженеки Хармон. Все летают, все летают, все прилетают, все прилетают на разных местах. Вот СВАНа, Южная Африка. Так. Только сухопутные пути и вс. Так. Джинети Харменг надо прокачивать. Genetic Hard. Хар. Hard... Харденинг надо прокачивать. И усочек лекарств на 2 надо прокачивать. Четыре салата. Когда а, селедь под шубой рисала. Россия, Колумбия, селедошницы, Карибы, Перу, Новая Гвинея, Перу опять же. Так, а, не, в Аргентине сейчас, немножко, в Бразилии тоже. 11. Эй, а, стоп, а, а, я Филиппин, на Филиппинских островах сделал. Судан. Ливия. Ирак, Алжир. Нет, не Алжир, а Западная Африка, да. Или в Марокко вообще. Восточной Африке и в Афганистане... Ой, на Мадагаскаре было только что, на Мадагаскаре было только что, на Зимбабве не было пока что, на Восточной Африке было. 54, ну, поэтому... Перестройка ДНК Перестройка ДНК Чтобы первого человека, который эту болячку носил, не было И устать к бактериям Лежим поспать Иран, Пакистан Судская Аравия, Ирак Так, болезнь ну, ладно позову. будем ничего не будем изменять Тут просто так индия разработка лекарства индия так сейчас извиняюсь ребятки носоч ну, бактериям третий вот и все Все Все я, ребят, Все Реально, ребят, ладно, давайте сохранимся на этом и, -и, -и, -и, -и короче Вот тут вот сохранимся на втором слотике и, -и, и Поэтому Давайте ребятки Всем увидимся С вами в следующих эпизодах Inc. Incorporated Короче, до следующих, до следующих видео плага. Сейчас, только загрузится. Написано, не выключайте систему. Ребят, успешно.